Всем большой привет! Сейчас хотел вам показать один прием, который поможет вам убрать внезапно возникшее такое неприятное явление, как звон или шум в ухе. Особенно это касается случаев, когда он возник в результате баротравмы. Баротравма – это какой-то взрыв или изменение резкого сдавления. Допустим, при запуске фейерверков, других вещей Этот звон появляется и не исчезает Я хотел показать вам прием, который позволит убрать это явление То есть снять эту баротравму Прием очень простой Нужно будет вам кончиком пальца Кончиком пальца или мизинца, или указательного Вот так вот проникнуть в ухо как бы вкрутить его и затем резко его вытащить оттуда кончик пальца и резко вытащить таких движений нужно сделать 5-6 с левым и с правым ухом если шум или звон идет в правом ухе таким образом вы снимете вот этот звон в ухе или баротравм, последствия баротравмы. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик.